Серьезно, не переживайте. Старайтесь. Есть очень древняя книга. Вот нет, у меня есть друг, его зовут Борис Александрович, он уехал за границу, сейчас живет в Израиле. Когда война началась, то он первый, кто мне позвонил уже 24 числа, и сказал, давай, я тебе помогу и устроиться в Израиле, и там помогу, и семью, и там... Очень много было людей таких, мои знакомые, которые живут за границей, друзья из Америки, Италии, Испании, Швейцарии даже Монако, и там очень Финляндии, Норвегии и так далее. Все откликнулись и с Черногории были готовы приехать прямо к границе и там помочь с тем, чтобы обеспечить семью безопасности. Низкий поклон до конца жизни не забуду этих людей. Но к чему я это все говорю? Не имей 100 рублей, а иметь 100 друзей.